Официальным визитом Казанский федеральный университет посетила делегация компании Язаки Corporations. Сотрудничество КФУ с японской корпорацией Язаки, а точнее с ее американскими представительствами UTC American Inc. началась летом 2017 года в рамках проекта химического института имени Бутлерова.